Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о Сатурне Водолея. Первое, что мы рассмотрим, — это то, как Сатурн будет влиять на нас всех, находясь в этом знаке. Затем я научу вас, как смотреть, в каком именно доме проходит Сатурн относительно вашей натальной карты. А также расскажу, как прорабатывать Положение Сатурна в том или ином доме, а также если он проходит соединение с вашей личной планетой. Обязательно прилагаю к этому видео тайм-код для быстрой и легкой навигации по данному ролику. Итак, последние два года Сатурн шел по знаку Козерог. И 22 марта 2020 года Сатурн выходит из знака Козерог и переходит в знак Водолей. Здесь Сатурн будет находиться по 2 июля, затем на время выйдет из знака Водолей и опять э, возвратится в знак Козерог. И потом уже 18 декабря 2020 года он окончательно войдет в знак Водолей на Долгий период будет находиться в этом знаке по 8 марта 2023 год. Итак, находясь в знаке Козерог, Сатурн сподвигал нас к тому, чтобы действительно построить в своей жизни что-то нерушимое, что-то существенное. Козерог — это знак, который любит структуру, стабильность, порядок. И многие действительно в той или иной сфере жизни создавали новую структуру. Водолей — это, как и знак Козерог, очень сильный знак для планеты Сатурн, поэтому Сатурн имеет возможность в этом знаке проявлять полный спектр своих качеств. Но, в отличие от Козерога, Водолей любит перемены, любит инновации, поэтому Сатурн, находясь в Водолее, будет вначале намекать, а потом и настоятельно рекомендовать, менять в своей жизни ту структуру, которая была создана, ее совершенствовать и порою даже видоизменять полностью. Поэтому безусловно, это будет период глобальных перемен, как в мире в целом, так и в судьбах отдельных людей. В первую очередь водолей- это знак свободы и перемен. И Сатурн, находясь в этом знаке, может сподвигать людей объединяться вокруг общей идеи. Поэтому действительно в ближайшие несколько лет люди осознают, что когда они вместе, они действительно представляют огромную силу. Также Сатурн в Водолее обещает, что наука будет выходить совершенно на новый уровень, будет много открытий, и в целом, Будет идти большая ставка именно на исследование и на разработку чего-то нового. И даже в недалеком будущем такие события произойдут, так как в Токио летом 2020 года будут Олимпийские игры, на которых планируют сделать сенсацию и продемонстрировать первый в мире летающий автомобиль. При Сатурне-Водолее, в надо сказать, происходят также и порой кризисные, неожиданные ситуации. Ведь в последний раз Сатурн-Водолее в 1991 году спровоцировал распад Советского Союза. Поэтому одно из качеств Сатурна-Водолея — это именно… Распад государства на мелкие составляющие. Поэтому могут происходить определенные изменения на карте мира. Традиционно Сатурн, выходя из одного знака и переходя в другой, оставляет не подарки, а, скажем, заслуженное вознаграждение тем людям, кто хорошо постарался и потрудился, пока он проходил по знаку. Соответственно, если у вас в Козероге есть планеты любые, и вы считаете, что последние два года были для вас достаточно сложными, проблемными, но в то же время вы трудились и всеми силами хотели решить эти вопросы, соответственно, весна 2020 года это должен быть для вас очень и очень продуктивный период, когда вы будете пожинать плоды своей деятельности. А также к этому периоду можно отнести осень этого года, начиная с сентября месяца и вплоть до декабря. Это самые-самые будут такие продуктивные периоды для вас, когда вы сможете увидеть, что силы были потрачены не зря. Итак, какие же основные правила Сатурна? Ведь попадая в любой знак, в любой дом, Сатурн начинает диктовать свои условия. Первое правило — это дисциплина и порядок. Поэтому та сфера жизни, в которую попадает в вашей карте Сатурн, будет подлежать именно пересмотру в том плане, что нужно будет все структурировать, упорядочить, систематизировать и делать все по пунктам и по полочкам. Еще одна из важнейших качеств Сатурна, о которой почему-то всегда забывают, это то, что данная планета любит баланс и равновесие. Если, например, вы вкладываете силы тотально в какую-то одну сферу жизни, но при этом полностью игнорируете остальные сферы, то Сатурн очень любит отнимать то, что, скажем, Ворует ваше внимание и энергию для того, чтобы вы обратили свое внимание на остальные сферы жизни. Очень часто можно услышать такое утверждение, что проработать Сатурн можно только путем погружения с головой в тяжелый труд. Но на самом деле это не совсем так. Если вы будете много работать, трудиться, но при этом абсолютно упускать из виду, какую-то другую сферу жизни, например, ваших детей, ваш дом, семью, родителей, супруга, тогда в этих сферах автоматически будут проблемы. Поэтому важно свою жизнь планировать и распределять свое внимание поровну на все сферы вашей жизни и не делать перевес в сторону чего-то одного, особенно если эта тема отнимает очень много усилий, но взамен вы не получаете ничего. И третье правило Сатурна — это то, что он любит самоограничения. Но это больше касается моментов, когда человек идет к достижению цели. Это возможность на время отказаться от чего-то второстепенного и ненужного ради того, чтобы получить желаемые и очень-очень важные. И зачастую самоограничения могут сводиться к тому, что вы просто не тратите время зря, впустую. То есть если раньше вы могли себе позволить очень много выходных и лениться, бездействовать, то Сатурн меняет ваш распорядок дня, и, безусловно, придется исключить из своих привычек именно… Эти темы, которые отнимают слишком много вашего времени. И внимание, самый важный, самый распространенный вопрос. Почему на одних Сатурн в Козероге повлиял очень сильно, а на других не повлиял вообще или повлиял по минимуму? Отвечаю. Все зависит от вашей натальной карты. Если в вашей карте есть любые планеты в знаке, то проходя по ним... Сатурн будет по полной программе проявлять себя, и он будет очень сильно ощутим. Если же планет нет, он будет влиять фоново по тематике того дома, в котором он проходит. И давайте мы сейчас с вами для начала разберемся, в каком доме будет проходить у вас Сатурн, а также есть ли у вас планеты в знаке водолей. Для этого вам нужно зайти на сайт «Сотис онлайн». Он бесплатный, находится в свободном доступе. И зайти на этот сайт можно с любой страны. Вводим в поисковой строке «Сотис онлайн». Заходим на этот сайт и выбираем в меню «Карт», «Двойную карту». В первом поле мы вводим данные о рождении. Дату, время точное, город. А во второй строке вводим текущую дату. Если вам интересно, как повлияет Сатурн, находясь в знаке Водолей, тогда вписывайте дату вхождения Сатурна в этот знак — 22 марта 2020 год. И затем нажимаете «Ок». Теперь вам нужно найти знак Водолей. И, соответственно, Посмотрите весь знак, есть ли у вас планеты в этом знаке в принципе. А также особое внимание обратите на первые два градуса этого знака. Именно по первым двум градусам Водолея Сатурн будет колесить на протяжении всего 2020 года. Поэтому если в этом участке вашего гороскопа у вас стоит любая планета, то 2020 год будет у вас проходить под сильнейшим влиянием планеты Сатурн. Также обратите внимание на то, в какой дом попадает у вас знак Водолей. Это поможет вам в дальнейшем правильно выбрать, какого знака слушать описание. Если вы не знаете свое время рождения, то в таком случае вы можете обратиться за консультацией к астрологу для ректификации, либо же слушайте этот прогноз по своему солнечному знаку. Где находится Солнце, я думаю, каждый знает, в каком знаке зодиака. Также обратите внимание на то, какие именно планеты у вас стоят в знаке водолей. Если вы наведете курсором на эту планету, вы увидите, как она называется. Если вы, например, не понимаете по обозначениям, вы новичок в астрологии. И, соответственно, в дальнейшем я буду рассказывать о влиянии Сатурна на каждую отдельную планету, и вы сможете найти подробное описание этого влияния. Итак, начнем мы с соединения Сатурна с планетами. Есть планеты, соединяясь с которыми Сатурн влияет очень-очень сильно. Это касается светил и личных планет. Это у нас Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс. На остальные планеты Сатурн будет влиять ситуативно. И я не буду сейчас вдаваться в подробности, как именно это нужно просчитывать. Это можно узнать либо обучаясь астрологии, либо на консультации у астролога. Кстати, в сентябре 2020 года стартует мой курс по прогностике. Мы будем рассматривать разные прогностические методики, поэтому если вам данная тема интересна, то обязательно записывайтесь на обучение. Но до этого желательно пройти первый курс по, скажем, азам астрологии и по анализу натальной карты. Записаться можно в любое время и присоединиться к группе. Итак, соединение Сатурна и Солнца — одно из самых сильных и запоминающихся соединений. Солнце в карте олицетворяет мужа, отца, самооценку, то, как человек себя, в принципе, ощущает, как он себя оценивает, насколько он себя оценивает. И зачастую соединение Сатурна и Солнца дает большой критицизм по отношению к самому себе. Это желание обычно работать очень много, так как человеку кажется, что он недостаточно хорош в том или ином деле. Поэтому для самосовершенствования этот период замечательный. Может быть и обратный эффект, когда человеку кажется, что его недооценивают, что он способен на большее. В любом случае совет этого периода ⁇ это не останавливаться, продолжать действовать в том же направлении, в том же духе, повышать свою компетентность в своем деле, и успех обязательно к вам придет. Слушайте критику в свой адрес, конструктивную критику, берите во внимание, это поможет вам становиться лучше и в дальнейшем достичь высоких результатов. К тому же Солнце отвечает также за Отца, поэтому определенные события могут происходить в жизни вашего Отца или мужа опять-таки. Сатурн также это планета, которая отвечает за время и за все то, что проверяется временем и за все долгосрочное, что происходит в нашей жизни. Поэтому зачастую, если, например, вы выходите замуж, женитесь в то время, когда у вас было соединение Солнца и Сатурна, это будет длительный союз. Да, временами он может быть непростым, но то, что вы будете с этим человеком находиться вместе, очень-очень долго, это факт. Хороший знак, например, если у вас повышение на соединении Сатурна и Солнца. Обычно это сложная работа, и действительно человеку нужно очень много усилий потратить для того, чтобы э, принять эту работу и привыкнуть к ней. Но это хороший урок, и опять-таки это возможность для человека показать миру, на что он способен. Переходим с вами к соединению Сатурна и Луны. Луна в карте отвечает за очень много тем. Это дом, недвижимость, семья, материнство, мать, а также эмоциональное состояние. Сатурн и Луна — это просто диаметрально противоположные планеты. И когда происходит такое соединение, то обычно депрессия — это просто… Э ну, скажем, то, чего сложно избежать. Обычно действительно появляется подавленное состояние и желание сидеть дома, меньше коммуницировать, то есть немножко такое замкнутое состояние и ощущение, будто бы тебя не понимают и не воспринимают так, как хотелось бы. Рекомендация в этот период — это организовать свой быт, бытовые вопросы, избавиться от ненужных вещей и от ненужных людей в окружении. Если кто-то будет вас долбить и плохо влиять на вашу самооценку, то это сигнал серьезный для того, что вам нужно пересмотреть отношения с этим человеком. К тому же соединение Сатурна и Луны очень хорошее для того, чтобы начать экономить, чтобы приобрести недвижимость. И часто это… Один из гармоничных вариантов проработки данного соединения. Если вы не планируете покупку недвижимости, то можете экономить, чтобы приобрести что-то полезное для дома или помочь вашим родителям. Что бы я не советовала вам делать на соединении Сатурна и Луны, так это беременеть. В этот период беременность может протекать не самым лучшим образом, но обычно данное соединение очень затрагивает тех женщин, которые в которым около 40 лет, у которых нет детей, может появляться сильное желание забеременеть всеми возможными методами. Но в остальных случаях важно все-таки... Переждать этот период, пока это соединение пройдет, и тогда уже планировать беременность. Итак, соединение Сатурна с Меркурием. Меркурий ⁇ это планета, которая тоже отвечает за большое количество тем. Это братья, сестры, общение, наше окружение, те люди, с которыми мы общаемся. Это поездки, автомобиль, а также бумажные дела. В целом, соединение Сатурна и Меркурия в первую очередь учит нас мыслить структурно, не болтать по пустякам, не тратить время на ненужные разговоры и встречи. Поэтому первое, что делает Сатурн, соединяясь с Меркурием, — это чистит окружение. Мы общаемся только с теми людьми, кто действительно нам нужен. Второе, мы правильно учимся подбирать слова — если раньше мы могли себе позволить говорить что-то не думая, то на таком соединении это обязательно вылезет боком. Поэтому в первую очередь это нужно очень внимательно и ответственно подходить к своим словам и, в принципе, к теме общения. Ну, так как Меркурий отвечает за братьев, сестер, то данное соединение может давать определенные ситуации, связанные с этими людьми. Что-то может вас связать и сделать очень близкими какая-то ситуация. Вы можете вместе работать, кстати. Очень часто такое соединение дает желание создать семейный бизнес, начать какое-то дело совместно с кем-то из членов семьи. Также Меркурий, в принципе, отвечает за скорость мышления. Сатурн ⁇ это планета, которая любит замедлять ход любых событий, поэтому соединение Меркурия и Сатурна зачастую дает... Такой эффект, что вы можете говорить более медлительно, либо долго что-то обдумываете, либо может возникнуть просто такая ситуация, над которой вам нужно будет поломать голову. И так просто, так быстро не получится этот вопрос решить. Нужно будет найти подход и все досконально продумать. Если вы подписываете какие-то документы, то обязательно продумывайте, как они повлияют на вашу жизнь не только в этом году, но и в последующие. Итак, соединение Меркурия с Венерой влияет на тему отношений и на финансы. Что касается отношений, то Венера — это планета, которая любит отдавать тепло и дарить свою Любовь. Сатурн же, наоборот, прижимист достаточно. И соединение Сатурна и Венеры дает такой эффект, что человек становится скуповат на эмоции и чувства. Могут появляться какие-то комплексы в личной жизни, либо человек просто становится зажатым, ему сложнее раскрывать себя, сложнее общаться. В то же время появляется ответственный подход к отношениям. И это период, когда нужно заводить отношения только в том случае, если вы уверены в том, что вы хотите с этим человеком прожить, как минимум, всю жизнь. То есть должен быть очень ответственный подход в вопросах, которые касаются отношений. Что касается финансов, то в этой сфере желательно тоже поэкономить и иметь какую-то цель, к которой вы стремитесь и ради которой готовы много трудиться, чтобы это достичь, чтобы это приобрести. Обычно на соединение Венеры и Сатурна в нашу жизнь могут входить кармические отношения, так как Сатурн — это планета кармы. И это могут быть тоже достаточно длительные взаимоотношения. Не всегда, не во всех случаях они будут приводить к браку, и не всегда во всех случаях это будут любовные отношения. Это может быть человек, с которым вы будете вести совместный бизнес, либо сотрудничать в какой-то другой сфере вашей жизни. Итак, соединение с Марсом. Оно проигрывается по-разному у мужчин и у женщин. У мужчин появляется такой холодный расчет, желание добиться своей цели любой ценой, идти к своей цели, несмотря на какие-то трудности и ограничения. То есть мужчины становятся сильнее, целеустремленнее. Что касается женщин, то в этот период они притягивают вот такой типаж мужчин. А также они могут в это время ощущать потерю сил, нежелание что-либо делать, либо сложности во взаимоотношениях с противоположным полом. Но в целом, если тоже выбрать женщине какое-то направление, на которое она готова тратить много сил, то это соединение пройдет достаточно удачно. Итак, если у вас в знаке «Водолей», стоит планета Сатурн, это значит, что у вас произойдет в ближайшее время возвращение Сатурна. Это касается по большей степени 30-летних и 60-летних. Это период вашей повышенной ответственности, период взросления, перехода на новый этап в вашей жизни. И важно знать, тот момент, когда Сатурн будет проходить соединение с вашим натальным Сатурном. Этот момент и будет называться возвращением Сатурна. Сейчас на экране вы увидите даты рождения людей, которые будут переживать возвращение Сатурна в этом году. Если вы принадлежите к числу этих людей, то этот год будет для вас очень ответственным, решающим, и во многом вы будете закладывать основу, фундамент — своей жизни в ближайшие несколько лет. Итак, что касается Юпитера, Урана, Плутона, Нептуна, то их соединение с Сатурном нужно уже оценивать в зависимости от вашей натальной карты. Поэтому чтобы понять, что принесет это соединение, это нужно либо самому изучать астрологию, либо прийти на консультацию к астрологу. Помимо этого, как я сказала ранее, Сатурн влияет на дом, по которому он проходит. Даже если в этом доме вообще нет планет, вы все равно будете ощущать влияние Сатурна, и вам все равно нужно будет научиться правильно принимать это влияние для того чтобы избежать потерь. Сатурн может влиять условно на двух уровнях. Первый уровень, если он проходит по какому-то вашему дому, но вы, условно говоря, игнорируете Сатурн эти сигналы, которые он вам дает. Тогда он будет приносить проблемы и неприятности. Если же вы знаете, по какому дому проходит ваш Сатурн, то сейчас вы сможете услышать те рекомендации, которые помогут вам избежать негативного влияния данной планеты. Итак, если Сатурн проходит по вашему первому дому, то он может давать в непроработанном варианте ощущение меланхолии, тяжести, тоски, даже депрессии. Это период, когда вам кажется, будто бы… Э окружение давит на вас. Вы можете видеть воочию очень ярко свои недостатки в это время. На самом деле это дано для того, чтобы вы работали над собой и становились еще лучше, чтобы вы оттачивали мастерство в какой-то сфере. Это хороший период для того, чтобы стать профессионалом, чтобы преуспеть в каком-то деле благодаря дисциплине и правильной организации труда. Поэтому не бойтесь в это время критики в свой адрес, не бойтесь своего унылого состояния, старайтесь все-таки, несмотря на это, продолжать работать и в первую очередь работать над собой, и результат не заставит себя ждать. Когда Сатурн идет по первому дому, в первую очередь из жизни нужно убрать все лишнее. И это касается как в ваших вещах, которые вы носите, которые не одеваете. Также это касается вашего окружения, с кем стоит общаться, с кем не стоит. И то же самое касается вашей работы, ваших целей. Должно быть все расписано. Вы должны понимать, что для вас на первом месте, что на втором, что на третьем. Вы должны жить по расписанию и вы должны быть строги к себе. То есть, если вы решили что-то сделать, то не переносите, не откладывайте. Старайтесь делать все вовремя и не уклоняться от графика, который вы составите. Сатурн очень любит, когда человек не суетится, и когда он знает, что делает, и когда он делает все по расписанию. Если в вашей жизни будет порядок, если вы будете уделять время каждой сфере вашей жизни и при этом будете иметь четкую цель и будете к ней двигаться, то этот период принесет для вас только положительные результаты. Сатурн ⁇ это планета, которая любит скромность. Во всяком случае, вам стоит немножко упростить свой внешний вид и э, либо минимизировать какие-то элементы в вашем гардеробе, э, более обратить внимание на классику. На темные цвета. Это поможет вам тоже определенным образом проработать влияние Сатурна в первом доме. Итак, Сатурн в двенадцатом доме. На самом низком, непроработанном уровне он может приносить, в принципе, много неприятностей. В первую очередь проблемой человека становится он сам, точнее его внутренние страхи, комплексы и фобии. В этот период может появляться тревожность, необъяснимая, боязнь врагов, которых никогда не видел в лицо, которых, возможно, даже не существует, плохой сон, какие-то постоянные опасения за свое будущее. Все то, чего человек боится, может стать просто его ночным кошмаром. И в целом большинство проблем в этот период будут как раз такие решаться с помощью работы над собой на психологическом уровне. В первую очередь нужно находить внутренний баланс, равновесие и пытаться структурировать себя изнутри и обдумывать, прорабатывать свои страхи и комплексы сомнения для того, чтобы становиться более сильной Личностью. Когда Сатурн проходит по 12 дому, он помогает найти внутренний стержень, опору. Это период, когда вы должны научиться не в ком-то искать поддержку, а самому себе стать поддержкой и опорой. Если у вас возникают в жизни какие-то ситуации, которые вас расшатывают, не пытайтесь бежать куда-то и не спешите обвинять кого-то в собственных проблемах. Постарайтесь найти решение проблемы в себе самом. и это хорошее время для психоанализа, для того, чтобы интересоваться эзотерикой, психологией. Это уже зависит от того, что кому ближе. Но в целом нужно делать акцент именно на внутреннем развитии себя как Личности. Это не совсем благоприятный период для того, чтобы доверять первому встречному, чтобы открывать ему свою жизнь, пускать в свою жизнь много людей, опять-таки, это делать не стоит. Наоборот, нужно минимизировать круг общения и обращать внимание на то, как человек на вас влияет. Оставляйте только тех людей, кто хорошим, положительным образом влияет на ваш внутренний мир и не подавляет вас как Личность. Итак, Сатурн в одиннадцатом доме. На самом низком, непроработанном уровне будет давать постоянное разочарование в друзьях, единомышленниках, рабочем коллективе. Будет ощущение, что окружающие не понимают, что от них идет только холод, и они пытаются отстраниться. На самом деле не стоит в этот период удерживать силой, возле себя тех людей, которые вас не ценят и которые сами отдаляются. Это прекрасное время в том плане, что оно демонстрирует, кто на самом деле является вашим другом, а кто нет. Это период, когда отношения будто бы цементируются. То есть то, что, настоящее, то, что является настоящей дружбой, оно будет только укрепляться. Не стоит бояться, если в вашем окружении станет меньше людей, чем было раньше. Это к лучшему. Это будет говорить о том, что это самые надежные люди, которым вы можете доверять и на которых сможете положиться. В проработанном варианте, если вы будете социально активны, если вы будете брать ответственность на себя в определенном коллективе, если вы будете много силы и энергии вкладывать в какую-то коллективную деятельность, то вы, безусловно, сможете достичь успеха в социуме, вас начнут ценить и уважать окружающие люди. Иногда Сатурн в одиннадцатом сподвигает создать тот самый круг единомышленников. То есть человек, в принципе, начинает осознавать, что у него нет тех людей, с которыми ему по пути. Он начинает обращать внимание на свои интересы, искать людей, Которые разделяют эти убеждения вместе с ним и с которыми ему есть о чем поговорить. Это в целом хороший период для того, чтобы почистить свой френд-лист, свой список друзей. И это касается не только реальной жизни, но и даже тех людей, с кем мы общаемся в соцсетях и на кого зачастую, тоже тратим очень много времени. Итак, Сатурн в десятом доме. На самом низком непроработанном уровне он будет приносить одни потери в плане карьеры и работы. То есть человек имел определенные позиции и слетел с них. У него был какой-то статус в обществе, он этот статус потерял. У него были какие-то цели, и он в этих целях полностью разочаровался. В этот период может появляться ощущение, что то, что мы делаем, то, во что вкладываем свои силы, старания, не оценивается должным образом окружающими людьми. Может быть такой эффект, что возникает много споров и разногласий с нашими э, руководителями, с теми, кто для нас является авторитетом. Э, соответственно, для того чтобы Сатурн начал работать нам во благо, нужно в первую очередь поставить жизненную цель свою, понимать, к чему вы стремитесь, что для вас в данный момент самое важное, и идите на пролом к этой цели. Тратьте на эту цель много сил, времени, и вы обязательно достигнете тех высот, которые вы себе обозначите. Если Сатурн у вас хорошо задействован, и вы все делаете правильно, то в Десятом доме он, наоборот, принесет вам хорошую должность, укрепление ваших позиций. Не обязательно это будет рост в бизнесе, но то, что вы не слетите вниз, и то, что вы по вашим показателям будете на хорошем уровне, это должно присутствовать. То есть И при том Сатурн дает такой успех долгоиграющий. То есть вы можете вначале потерять позиции, затем сделать для себя выводы, возобновить себя на том уровне, который у вас был, и с этого момента никто вас не сможет подвинуть вниз. То есть Сатурн дает вот такой урок в плане карьеры, чтобы человек действительно достиг того результата, который будет нерушимым, который будет очень ощутимым и продолжительным. В принципе, в этот период вам на время нужно будет карьеру сделать центром своей жизни. Особенно если вы руководитель, вы должны полностью весь контроль взять на себя. В той, в той фирме, в которой вы являетесь руководителем, в вашем собственном деле, вы должны по максимуму полностью вот в каждой сфере знать, что происходит, контролировать все и вся. И только тогда вы сможете быть уверены, что не произойдет коллапса. Итак, Сатурн в девятом доме. Это дом, который отвечает за получение высшего образования, за мировоззрение, а также за связи, контакты с иностранными культурами, с другими странами. В целом на низком уровне Сатурн в Девятом Доме может дать полное обнуление ценностей и как следствие ощущение опустошения внутреннего. То есть то, во что человек верил свято, выглядит для него как полная пустышка. И из-за этого он ощущает себя опустошенным. Могут в этот период возникать проблемы с обучением, получением высшего образования, а также с другими странами, культурами. Например, может быть проблема получить визу в другую страну. Либо вы поехали в другую страну и вас там могут оштрафовать. В проработанном варианте наоборот это транзит, который дает возможность выйти на новый уровень сознания стать элитой общества, почувствовать себя именно вот обновленным. В первую очередь Девятый Дом, как я уже сказала, за мировоззрение отвечает. Поэтому Сатурн ставит задачу создать с нуля свою систему ценностей, чтобы человек был уверен в том, во что он верит, и ради чего он делает, совершает те или иные поступки. Сатурн в девятом доме будет требовать того, чтобы вы вкладывали много усилий в обучение, в себя, в свое развитие, образование. А также для бизнеса это хороший период, чтобы выходить на международный рынок. Но для этого нужно быть уверенным в своем продукте и иметь вот все необходимые документы, сертификаты то есть нужно пройти определенный путь проверок. Итак, Сатурн в восьмом доме. В непроработанном варианте становится абсолютной проблемой. В первую очередь могут возникать долги и серьезные вот такие финансовые ситуации, которые заставляют человека понервничать. Могут возникать другого типа жизненные кризисы в отношениях в том числе. Так как восьмой дом отвечает за близкие отношения, за интимную связь, поэтому могут в этом плане возникать определенные сложности. Соответственно, в проработанном варианте человек, наоборот, может привлекать инвестиции других людей в свой бизнес. Желательно в этот период не одалживать деньги и не отдавать в долг. Исключение можно сделать только в том случае, если вы одалживаете на дело, либо на недвижимость. То есть если вы хотите взять деньги взаймы, ради того, чтобы просто купить себе новый телефон, то это не работает. Вы только создадите этим себе проблему. Если же вы одалживаете деньги на что-то фундаментальное, то есть либо это на бизнес, на ваше личное развитие, либо на недвижимость, то в целом это допустимый вариант в большинстве случаев. Но могут быть исключения даже в этом варианте. Так что желательно изначально минимизировать вообще чужой ресурс в своей жизни. Нужно пытаться самому зарабатывать на то, что вам необходимо. Восьмой дом отвечает за риск, поэтому все, что рисковано, включая спорт, бизнес, финансовые вложения, лучше тоже в этот период исключить. Либо риск должен быть очень проверенным и осознанным. Человек должен все просчитать и быть уверенным, что он не прогорит, что все должно получиться. Либо, если это спорт, то должна быть идеальная подготовка к соревнованию, состязанию для того, чтобы получить максимально высокий результат, но при этом обойтись без травм. Итак, Сатурн в седьмом доме. В первую очередь он будет заставлять работать над отношениями. Если это те отношения, в которых вы можете себя развивать, в которых есть взаимная поддержка и понимание, то Сатурн не навредит вашим отношениям, он, наоборот, будет скреплять ваш союз. В первую очередь Сатурн будет, скажем, фильтровать ваш список близких друзей, людей, с которыми вы находитесь в тесном контакте, ради того, чтобы исключить тех, кто мешает вашему развитию. Это хороший период для того, чтобы научиться серьезно относиться в к теме взаимоотношений с другими людьми, для того чтобы научиться строить отношения. То есть не молниеносно подпускать человека к себе, а вот именно учиться выстраивать любого типа взаимоотношения, как деловые, так и личные. Может быть такой эффект, что на самом непроработанном уровне будет казаться, что вы все время теряете людей, что вас предают, подводят вы разочаровываетесь в людях, будто бы кто-то есть вокруг вас, но положиться не на кого. И в этом плане нужно будет учиться с нуля выстраивать взаимоотношения для того, чтобы в дальнейшем вы могли быть уверены в этом человеке и чтобы больше не приходилось тратить силы на то же самое. То есть вы единожды выбираете кого-то в свое окружение, либо это партнер для бизнеса, либо партнер для брака. И далее просто выстраиваете вместе с ним сотрудничество, либо личную жизнь. И при этом не живете в постоянном страхе, что этот человек может куда-то уйти, либо вас предаст. Это период, когда любые недоговоренности нужно решать здесь и сейчас. То есть, если у вас есть какие-то страхи, опасения, вы должны это обсудить. Иначе они могут, скажем, отравлять вашу жизнь и мешать вам продуктивно проживать этот период. Итак, транзит Сатурна по шестому дому может давать в непроработанном варианте серьезные проблемы со здоровьем, а также увольнение с работы или тяжелые обязанности, которые будут загонять человека в депрессию. В то же время в хорошем положительном варианте. Это дает возможность улучшить состояние своего здоровья, а также научиться ответственному подходу к своей работе и обязанностям. И именно это должно быть центром вашего внимания, это должно находиться в фокусе. Вы должны подумать, каким именно образом вы можете улучшить ваше состояние здоровья, что вам стоит добавить, чтобы чувствовать себя лучше. Также это период, когда… Вы должны понимать ценность свою благодаря выполнению каких-то обязанностей. Это период, когда вы можете быть востребованы на работе, когда вы будете обязаны выполнять целый ряд задач для того, чтобы было комфортно вам и вашему окружению. Сатурн в шестом доме сподвигает к тому, чтобы в вашей жизни возник порядок, и чтобы вы действовали по строгому расписанию. Это должно присутствовать каждый день. Даже отдых должен быть по расписанию, не в ущерб каким-то задачам и каким-то вашим обязанностям. Итак, транзит Сатурна по Пятому Дому зачастую в первую очередь дает такой эффект, что у человека будто бы отнимают радость в его жизни. И в первую очередь это касается хобби, увлечений. Если человек раньше тратил на что-то время, то сейчас может просто пропадать желание этим заниматься. Будто бы просто нет сил, нет радости. Если человека спросить, что произошло, он даже не сможет внятно ответить, в чем проблема. Но, тем не менее, жизнь будто бы теряет свой вкус. На самом деле нужно в этот период, во всяком случае, желательно — Относиться к своему хобби как к работе и превратить свое хобби в профессию, в свою основную деятельность. Пятый дом также отвечает за материнство, за детей. Может быть, сложно с тем, чтобы забеременеть. И опять-таки нужно иметь ответственный подход к теме беременности, деторождению. И иногда людям приходится столкнуться с определенными трудностями для того, чтобы прочувствовать вот эту ответственность и воспринимать в дальнейшем беременность и рождение ребенка как вознаграждение за потраченные усилия. Также в этот период желательно не беременеть без подготовки. То есть нужно для начала пройти обследование, пропить курс витаминов, прислушаться к рекомендациям врача и только тогда принимать соответствующие решения. Транзит Сатурна по четвертому дому может давать э, такой эффект отчуждения в семье, когда будто бы холод, понимаю, появляется во взаимоотношениях с родителями, э, с мужем, э, с детьми. В этот период могут ухудшаться условия жизни, э, быта, уменьшаться жилплощадь по каким-то причинам. Но это все в непроработанном варианте. На самом деле Сатурн в четвертом доме жаждет от вас ответственности за вашу семью. В целом, это хороший период для того, чтобы наоборот увеличить жилплощадь, недвижимость, но нужно работать ради этого. То есть вы должны направлять свои силы именно в тему недвижимости. Это должно быть для вас стимулом, желание увеличить жилплощадь, приобрести недвижимость. Очень хорошо строить свой дом, когда Сатурн идет по четвертому сектору. Очень хорошо создавать семью, когда Сатурн идет по четвертому сектору. Это будет как свидетельство того, что вы действительно готовы к этому, что вы делаете это осознанно и с большой ответственностью. К тому же, четвертый дом отвечает также за то, как к вам относится ваша семья, и Сатурн в четвертом заставляет вас быть авторитетом для семьи. То есть, если раньше вас не воспринимали, в семье, то в этот период вы должны всем доказать, что вы чего-то стоите, вы должны сделать что-то такое, чтобы вас начали уважать и чтобы вас воспринимали совершенно по-другому. Очень важно в этот период быть самостоятельными и уйти с под влияния семьи. Если вы живете с родителями, нужно переезжать в этот период, нужно учиться, Зарабатывать на свои потребности и полностью справляться с теми вызовами, которые предоставляет вам ваша жизнь. Также Сатурн в четвертом доме очень любит чистку пространства. В первую очередь нужно избавиться от ненужных вещей и держать дом в чистоте. Должен царить порядок и минимализм. Сатурн это очень любит. И как только вы сможете освободить пространство, сразу появится что-то новое в вашем доме. То, что будет вас радовать и то, что будет вам очень необходимо. Кстати, хорошо в период транзита Сатурна по четвертому дому заниматься ремонтом. То есть если вы физически будете вкладывать свои силы, время в дом, это будет только в плюс. Кстати, Сатурн, как я уже упоминала ранее, — это бог времени, поэтому вы можете поставить у себя в доме большие часы напольные, и это будет тоже один из вариантов проработки данной планеты. Сатурн в третьем доме может в непроработанном варианте создавать сложности в общении с родственниками, информационный хаос, который будет угнетать. Может приходить информация, которая будет вас расстраивать, выбивать из колеи. Очень важно научиться в этот период фильтровать, с кем общаться, а с кем нет. Даже с родственниками нужно соблюдать разумную дистанцию. Они не должны руководить вашей жизнью, они не должны разбрасываться вам советами и указывать, как вам жить. В этот период вы должны занять такую позицию, что вы готовы выслушать, но решение остается за вами. Могут возникать также сложности в процессе обучения и запоминания определенной информации. Но для этого вам нужно просто не спеша изучать этот вопрос основательно и точно знать, что это действительно то, что вам нужно. То есть желательно изучать ту информацию, которую впоследствии вы сможете использовать в практических целях. Либо это вам пригодится в профессии, либо вы сможете этим зарабатывать на жизнь. Очень важно ограничить себя в этот период от сплетен, ненужной информации, которая просто отнимает ваше время. Все, что <со> <со> мы можем отнести к пустословию, болтовне и прочим вещам, нужно исключить в этот период из вашей жизни, иначе вы будете терять энергию и… Вы будете проводить время в этих разговорах, но не успевать то, что действительно для вас будет важным. Итак, если Сатурн проходит по второму дому, он возьмется серьез за ваши финансы. В непроработанном виде он будет давать большие проблемы в финансовом плане. Это нехватка денег, большие долги, а также невозможность приобрести ту или иную вещь из-за того, что просто на это нет денег. В проработанном варианте Сатурн дает ощущение вот такого прочного фундамента финансового. То есть он дает возможность укрепить уровень определенной заработка в вашей жизни и даже в дальнейшем увеличивать постепенно его. Для этого вам нужно, во-первых, четко планировать свои доходы и расходы. Бухгалтерия, финансовый учет, запись финансовых трат и денежных поступлений должны стать просто для вас в этот период самой важной целью. Помните, что порядок в финансах в этот период ключевой момент. И порядок должен быть как в вашем кошельке, так и на ваших финансовых счетах. Все должно быть упорядочено, прописано. И вы должны четко знать, сколько на ваш счет денег поступило. Сколько вы потратили? Обязательным моментом в этот период является то, что вы должны откладывать деньги на что-то важное. То есть в этот период нужно обязательно не тратить все, что вы зарабатываете, а вкладывать деньги во что-то важное. Если вы будете вкладывать в недвижимость, это будет, конечно, идеальный вариант. Это может быть приобретение недвижимости, строительство дома, ремонт. «Сатурн» любит, когда человек вкладывает во что-то существенное. То, что будет впоследствии на года. Поэтому вы должны подумать: во что бы вы хотели вложить свои деньги, ради чего вы бы хотели потрудиться и чтобы иметь этот результат на долгие годы вперед. Еще один обязательный атрибут это финансовые цели на несколько лет вперед. Работая в этот период, вы должны понимать, что вам Нужно выстроить такой уровень заработка, в котором вы будете уверены. То есть это должна быть такая схема заработка, способ заработка, который будет работать и через год, и через два, и через три, чтобы вы могли планировать свой финансовый успех на несколько лет вперед. Помимо большой глобальной цели, вы должны также иметь промежуточные цели и всегда фиксировать вот этот момент достижения промежуточной цели и переходить к новой цели. То есть вы постоянно должны понимать, к чему вы стремитесь, и если этого достигаете, должны постепенно ставить себе новую цель. Должна присутствовать структура в плане заработка, а также в плане финансовых трат. И строгий счет каждой копейки для того, чтобы деньги не уходили впустую. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Пишите в комментариях, как у вас проигрывается Сатурн и как вы прочувствовали Сатурн, когда он находился в знаке Козерог. Будем с вами на связи. Пока-пока!